Никто не верил, что я смогу стать успешным. Все говорили, этот парень сумасшедший, у него что-то не то с головой. Его стартовый капитал в 20 тысяч долларов ему помогли собрать жена и друг. Он первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. Он является самым богатым человеком в Китае и 18-м в списке самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов. Его зовут Джек Ма. После окончания университета, кстати сказать, три раза я проваливал вступительные экзамены. Я подавал заявление на работу целых 30 раз, но мне отказывали. Я хотел работать полицейским, но мне сказали, что я недостаточно хорош. Я даже пытался работать в KFC, когда они только открывали сеть в Китае. 24 человека хотели получить работу, и из них 23 были приняты. Я был единственным, кому отказали. Когда я пошел устраиваться на работу в полицию, из пяти желающих взяли четырех. Я был единственным, кому отказали. Так что я привык к отказам. Кстати сказать, я рассказывал вам, как подавал заявление в Гарвард, десять раз. И мне отказывали. Я знал, что мне откажут, я всего лишь хотел в этом убедиться. Сейчас они об этом жалеют. Десять раз вы писали им и говорили, я бы хотел учиться в Гарварде. Да, а потом я сказал себе, когда-нибудь, возможно, я буду там преподавать. Думаю, нам нужно привыкнуть к этому. Что не настолько мы хороши. Даже сейчас немало людей отказывают нам. Не думаю, что в этом мире найдется много людей, которым отказывали больше 30 раз. Но нас отличает то, что мы не сдаемся. И этим мы похожи на Форест Гампа. Мы продолжаем бороться, меняться. И мы не жалуемся. Неважно, успешны мы или нет. Есть люди, которые, совершив ошибку, опускают руки и решают больше никогда не возвращаться к этому делу. Если человек только страдает, да, тут я налажал, там ошибся, у него нет шансов. У меня не было богатого папы, не было хорошего образования. Как я уже сказал, я три раза пытался поступить в университет. И в итоге поступил в педагогический колледж, в который принимали всего с четырьмя классами образования. Но я считаю его лучшим университетом своей жизни. Было нелегко, но я верил, что что-то ожидало меня впереди. И мне пришлось очень тяжело работать, чтобы доказать это самому себе. Да, это был тяжелый опыт. И я никогда не считал себя умным. Никто не верил, что я смогу стать успешным. Все говорили, этот парень сумасшедший, у него что-то не то с головой. Он продвигает то, что никогда не сработает. В 1994 году я заявил, что хочу внедрить у нас штуку под названием «Интернет». И двадцать человека, к которым я обращался, заявили мне, что это идиотская затея. Мы об Интернете даже не слышали. А ты даже о компьютерах ничего не знаешь. Почему ты вообще решил с этим связаться? И я ответил. Я верю в это. Впервые я увидел компьютер в 94-м, когда был в США. И я считаю, что эта штука станет чем-то потрясающим. Но я никогда не думал, что Интернет достигнет таких масштабов. Честно. Люди говорят, да ты гений. У тебя было такое видение еще в 94-м, когда ты только узнал об Интернете, но это неправда. Я просто хотел найти работу, потому что я не мог найти работу и решил работать на себя. Так что, такова история. И теперь, спустя 16 лет, у нас есть Alibaba Group, у нас есть Tmall Group, у нас есть Taobao Group, у нас есть, Group, у нас есть Alipay, и люди спрашивают, как вы это делаете? Как у вас получается? Почему другие люди не могут найти возможности, а вы их находите? Большинство людей жалуются. Где же счастливые шансы? Люди начинают жаловаться. Некоторые жалуются, кто-то начинает меняться, менять окружающих. Счастливые возможности находятся там же, где и жалобы. Там, где лежат проблемы, находятся и счастливые возможности. Такие, как я, а я родился в очень бедной семье, учился из рук вон плохо. Но позже я осознал, у меня нет денег, нет технологий. Нет надежной опоры в виде богатых дядюшек, и единственный мой шанс конкурировать – это смотреть на 10 лет вперед, поверить, что через 10 лет мы можем достигнуть своей цели, и все делать ради этого. Подготовиться настолько, насколько это возможно, потому что я знаю, что если решу конкурировать с ними в следующем месяце, у нас нет никаких шансов. Да, это непростое испытание. Но это также и возможность. Возможность для таких, как мы. Сегодня мир полон трудностей и возможностей. Две тысячи лет назад мир был полон трудностей и возможностей. И я уверен, еще через две лет мир по-прежнему будет полон трудностей и возможностей. Все зависит лишь от того, как ты на это смотришь. Кто-то воспринимает трудности как возможность. Молодежь говорит, у нас нет никаких возможностей. И когда я был молод, я очень часто жаловался, потому что думал, что все возможности заполучил Билл Гейтс со своим Майкрософтом, Стив Джобс и все эти парни. Для нас нет работы, не осталось ничего масштабного. Что могли бы делать мы? Но я думаю, возможности всегда проистекают из трудностей, всегда созревают из неудовлетворенности. Если вы умеете преодолевать трудности, вы будете успешны. И с чем большими испытаниями вы способны будете справиться, тем больше обретете возможности.